Бумажки, там какие-то как... Ладно. Все, я ж потратил 100 гривен. Надо работать. Смысла нет. Надо работать. Бизнесмены. Одно окно. Привет, друзья, дорогие мои подписчики. Тема сегодняшнего ролика фриланс хант. Фриланс хант. Вообще в целом о фрилансе... Блин, так классно тут атмосфера. Я так немножко думал, думал насчет текста, ну и хочу рассказать, поделиться именно прям лайфом, своим, своими мыслями по этому поводу. Я был спортсменом в школе, там туда-сюда, потом что-то надо было деньги, я пошел в охрану, а перед этим я играл в игры и там немножко пытался монтировать. Я, я почувствовал какой-то кайф, какой-то магию, волшебство в монтаже, что можно, из допустим, из говна сделать конфетку, я думаю, блин неплохо потом я начал замечать что это набирает обороты эм, в плане я такой блин так это ж кино так это же эффекты это да вообще много всего ну то есть э, вируситься видеомонтаж просто невероятно и в общем я пошел в охрану работать охранником многие такие типа ой шо за зарплата я ж такое крутой там туда-сюда а Я просто монтировал, кайфовал, вот. И ну что-то другого я пути не видел, вот. Может есть такая штука как судьба, да? Несмотря на то, что ну как-то все знаете, так типа ну монтируешь, монтируешь, балуешься на что-то игрушки свои вот эти, что там компьютер, сидишь, блин, спина болеет, все такое. Я говорю, да, блин, мне нравится, кайф, типа... И я начал показывать именно результатом, я начал снимать, переходил сквозь, так сказать, страхи, брал впервые камеру, шоу, снимал какие-то соревнования, которые вот меня, наверное, зарядили. Меня в этом поддержали ребята, потому что у меня хорошо получалось, я это замечал. Я любил такие музыкальные какие-то видосы, такие под ритм, чтобы американские горки какие-то я занимался поиском музыки просто очень долго чтобы атмосфера была кайфовая ну понятно что просмотров это могло немного набирать но дизлайков не было я вам скажу потом я искать каких-то чайников начал слышать про фриланс я э, монтировал что-то тренировался начал уже увлекаться вот именно обучением раньше смотрел развлекалки всякие на эти майнкрафт а потом такой, попробую, ну, ну вот мне стало интересно, допустим, как ускорить видео, да, в пример про. Узнал, потом вот так вот ну как-то пошло-пошло, я начал обучалки смотреть. Вот без обучалок сейчас перейду наперед, я, ну, не провожу вообще ни одного дня. Но надо что-то там -то сделать обязательно хотя бы. Или самому своими ручками, или посмотреть, типа, чтобы оно отложилось. Появилась уверенность, и потом так сказать, короче начались появляться заказы, просто каким-то сарафаном, не знаю, не только от сарафанов, всегда запомните, самое главное, просто так к вам никто не придет, надо немножко потерпеть, вот нравится вам дело или нет, вам надо пойти договориться, предложить услугу типа, ну типа там с друзьями базаришь, пацаны, если чего, ну я там монтирую, если что-то надо, типа там сказать, это вроде не сложно, а вот эгоизм, знаете, вот этот страх какой-то, что осудят или что-то скажут, типа, навязываешь какие-то эти, так сказать, типа, там, не изначай. Смонтирую, там, недорого, там, туда-сюда для портфолио, там, тренируюсь. Вот. А, вот что я хотел сказать. Появились съемки через сарафан какой-то. И я приезжал на всякие мероприятия, туда-сюда. И каждый раз новые эмоции. Ты приезжаешь как на работу, вроде, как бы, те бабки платят за это, но ты еще получаешь классные эмоции, потому что это могут быть гонки, какие-то спортивные соревнования, там люди на эмоциях, какой-то концерт, э -э что еще. Ну то есть не снимают же просто, допустим, не платят деньги, чтобы ты снял, как листик перекатывается по земле, вот как сейчас. Надо, чтобы записать эмоции, допустим, реклама кафешки. Рекламировал кальянку, мне там кальянчиком угостили, я такой, пошел. Перекурил там нормально. Вот. Я такой, блин, класс, класс. А, и потом с каких-то мест я начал слышать про фриланс. Такой, типа, ну, думал, как и все, типа, что за фигня там? Что-то там непонятно. Я думал, фриланс, типа, все подряд, типа, знаете, ну, там что-то, бумажки, там какие-то какая Ладно. Но потом я не случайно, а именно вот вспомнил, у меня щелкнуло слово фриланс, я загуглил каким-то логическим, не знаю, какой-то, я так подумал, загуглить, ну, на ютубе найти видос, топ э, биржи фриланса, короче, топ-площадки топ или топ-сайты фриланса, и один мужичок, которому я благодарен, сейчас я скажу тоже такую информацию, «Э, Интернет, он, э, как знаете, вроде в интернете незнакомые люди, но этот незнакомец просто одним видосом может вам э, направить, как-то направить вас в жизни, поменять вашу жизнь. Э, знаете, смотрел, наверное, 10 тысяч часов смотрел хуйню, простите за выражение про богатых про успешных шоуменов там такие они весельчики немножко отошел чувак рассказал то площадке по моему и снг и вообще всемирные я такой узнал про каждую площадку он рассказал что вот какая удобная какая неудобная там туда-сюда и остановился на фриланс hunt это сайт я, я знаю сейчас, что это первая площадка фриланса в Украине. Недавно они отпраздновали, короче, миллион человек зарегистрированных на этом сайте. Там обороты бабок сумасшедшие. Короче, вот как-то она мне понравилась визуально. Просто, по-моему, у них даже слоган такой. Простой и честный фриланс, короче. Я зашел такой, думаю, ну попробую, ладно. Разобрался там постепенно. Там есть категории всякая всякая всячина самое сложное вот я вам скажу начать вот лень заполнять анкету откуда я что я умею там туда сюда обо мне и вот это мне всегда было сложно хочется идеальный текст написать чтобы типа люди такие о надо его выбрать может у меня это и получилось потому что я потел я там такой Перечитывал, думаю, не, вот это надо исправить Это уже постепенно, через какой-то под труд Я начал редактировать, что-то добавлять Красоту наводить Марафет, портфолио Слава богу, у меня были какие-то работы Я их добавил э, Штук 5, допустим да. То есть на фриланс нельзя заходить Без опыта Смысла нет Надо хотя бы ну, для себя, там, допустим, купили Хотите товарку какую-то Продвигать, не знаю Снимать, да сейчас очень такие ну, тоже востребованные вещи типа купил кока-колу бутылочку поналивал куда-то там на фоне на черном на белом на красном как хотите и что-то попрактиковались в общем и тогда заходите на фриланс уже со знаниями потому что ну хоть, хоть, хоть с какими-то знаниями потому что без них но ну, нет смысла нет смысла так вернемся я зашел на фриланс начал в нем копаться изучать как ты знаете я немножко был уверен в нем и закинул 100 гривен, чтобы меня там подтвердили, что я человек. Ну, какая-то там фигня есть. Э -э, типа, чтоб тебя тебе галочку дали, надо 100 гривен заплатить. Такой, потратил, думаю, все, я ж потратил 100 гривен. Надо работать. И начал выставлять объявления. Ну как, нет. Там есть э -э, заявки или как э -э, заказы типа от заказчиков. Нужно сделать то все. И я такой публиковал здравствуйте первое, первое время вообще там такие петиции расписывал типа здравствуйте Я, ну и сцены ставил мелкие естественно я такой-такой там монтирую блин на мне очень нравится я с кайфом это делаю. и у меня был с самого начала подход не знаете никак у большинства типа такой профессиональный такие все деловые бизнесмены я был попроще, типа. Я как творческий человек, мне в очередь, я в первую очередь монтажер, это творческая профессия или оператор. У меня был такой подход всегда веселый, как бы знаете. С такой ноткой, типа, хотите, сделаю, хотите нет, типа, ну, как будто бы у меня этих заказов много. Я себя так уже ставил с самого начала. Я знал, что у меня будет куча работы. Всегда знал. <связывая> я всегда был готов к тому, что начнется суета. И мне там даже некоторые знакомые говорили, типа, ты 10 тысяч часов отработаешь, потом знаешь, что надо готовиться, типа, потому что с большой силой приходит большая ответственность, человек-паук. Запомни, чем больше силы, тем больше и ответственности. <связывая> Через, по-моему, два месяца только мне дали первую работу. Я такой, сердце колодится, знаете, как будто бы восприняли на работу, на какую-то должность. Сердце колодится, блин, ответственность такая, блин, надо что-то делать. Не сказать, что сложно, я выполнил заказ. И мне капнула первая денежка с этого сайта. По-моему, где-то 300 гривен. Или 200, или 500, не помню точно. И мне поставили, короче, наивысшие оценки. Там, типа, все по десяткам. Типа, молодец, там, будем обращаться. Ну в 80% случаях, если, типа, да, будем еще дальше обращаться, это ну, до свидания, типа. такая, такая реальность. Ну, короче, я такой, во, во, надо еще стараться там. Начал опять публиковать. Уже потом не через два месяца, а через месяц э, откликнулись на мою ну, заявку. На мой отклик. Потом я начал разгоняться. И тоже очень важная фигня. Не фигня. Вещь, которую хочу сказать вам с моего опыта. Может, у вас будет по-другому. Но если вам нравится ваше дело, никогда не расстраивайтесь. Если вот один заказчик пришел и ушел, да, никогда не расстраивайтесь. У меня были моменты, когда вот я выполнил где-то 10-15 заказов и нет никого. Потом думаю, блин, что такое? И потом они как навалились просто какие-то прошлые заказчики, которых я уже давно забыл, они пишут мне в Телеграм, там, в этом, на этом сайте. Давайте дальше работать, там туда-сюда торговаться. То есть обязательно у вас, если вы хорошо делаете свою работу, с удовольствием, появится заказчик, который будет к вам постоянно обращаться. У меня такой случай, что меня бустанул жестко один заказчик, наверное, нельзя называть компанию и тому подобное, с которым я периодически работаю и продолжаю работать, и слава Богу. Хороший человек. Не просто потому, что он мне помогает, а потому что я делаю это с удовольствием, с кайфом. И, наверное, потому что это работает, это то, что я делаю, мой труд окупается. И деньги, которые мне платят, недостаточно этих денег, потому что они, ну, эти работы больше не стоят. Он абсолютно адекватно мне платит. К чему я хочу подвести, почему я вообще начал этот диалог, разговор по фрилансу? Я достиг 3000 рейтингов на филансе. Не знаю, вы же не поймете, допустим, если вы не шарите, что это за сайт, что это значит. Для меня это много значит, потому что я вам объясню, когда вы заходите на сайт, только регистрируйтесь, у вас где-то сотка рейтинга. И вот таких соток от 100 до 300, ну процентов 80, 90, 70 за этих исполнителей и работников вот на таком рейтинге зашли такие ну, клап, клап, не нравится ушли а я такой захожу и, и постоянно вижу как выигрывают в ставках такие прям 10 тысяч рейтинга 5 тысяч рейтинга и 500 в начале это было до хуя я помню достиг 500 рейтинга я такой был счастливый думал там, короче, от 500 рейтинга в конкурсах можно участвовать. Но это не мое, там дизайн логотипов. Так, дорогие друзья, дальше у меня села камера. И я, короче, шел домой, и у меня шумел слишком микрофон, ветер там дул. Я вам расскажу дома сейчас уже при монтаже, что я хотел сказать. Важную информацию хотел сказать. Э, ну, сразу... Поддержу вас. Скажу, что если вам нравится фриланс, если у вас есть усидчивость, вы можете дома сидеть и пердеть, то работайте, конечно. Фриланс это классно. Есть свои недочеты, с которыми нужно работать, бороться, но это не проблема. Так, что дальше? Вот, важная информация. Google как акула лидер на рынке. Компания вообще мега мозг они начали переходить на фриланс и они платят своим работникам и даже стажерам по 1000 долларов, просто чтобы они ну, согласились и выйти на фриланс, отказались от офисной работы вот, это круто, это ну, реально э, постепенно, я думаю, к этому будут переходить, я думаю, дальше если вам интересно записать инструкцию какую-то такую легкую сайту Hunt это площадка которая мне понравилась не обещаю что она вам зайдет и также пугать не хочу это просто каждому свое может вы на таком уровне что вам нужно на кворк который международный все там на английском там супер капитальные требования и деньги намного больше возможно я дальше на нее перейду но пока что я раскачиваюсь узнаю новое вот Такие дела я хотел поделиться этим видосом Так как у меня 3000 рейтинга И я как бы такой маленький для себя праздничек Такой пунктик, знаете Именно в 3000 рейтинга я решил Записать, посвятить видео фрилансу Который очень помог мне в жизни Все, всем спасибо, всем пока Всех обнял